Вы никогда не знаете истинный потенциал мужчины, пока он не начнет себя проявлять с вами. Проверяйте, вот пускай он что-то начнет делать, но потом разберетесь. Но. всегда можно будет поставить такую планку, чтобы проверить, он вообще тянет как бы или нет. Но, но пока он не скосячил, вы его не, не отшиваете. Если он говорит, а что ты такое жадно, ну что такое жадное там вообще-то корыстная какая-то, ну вы должны сказать очень четко, что Итак, я, я не корыстная, я просто знаю себе цену, я просто хочу посмотреть, насколько ты ко мне серьезно относишься, ну, чтобы ты себя проявил. Как, о какой корысти идет речь? Ну, пускай он себя проявит. Ну. Если, если мужчина, смотрите, вот, как понять, имеет мужчина перспективы в отношениях или не, или не имеет? Он готов ради вас меняться. И что-то делает для вас, он готов о вас заботиться. Если вы его как-то вдохновили, ну отлично, вот он может стать там из менеджера среднего звена каким-нибудь там владельцем своей компании. Но это путь, да, и это ваша мудрость, если вы мужчину так взрастили. А может быть так, что он с вами познакомился и, и вообще с работы уволился. И стал установи усынови меня, мама. Если, если с мужчиной становится хуже, это ваша ответственность. Значит, значит, вы перестаете от него брать и перестаете от него просить. Если вы вот сошлись, как бы у него была там тысяча, <соценно> смотрите, смотрите, сошлись, у него тысяча баксов, да, у вас тысяча баксов. Вы посрещались полмесяца, у него 500, у вас тысяча. Вы что-то не то с ним сделали. Это ваш косяк. Значит, вы перестали просить, брать заботу от него, да благодарить. Не да. а, То есть, не если у него зарплата растет, значит вы от него хотите и вы берете от него. Если зарплата уменьшается, значит вы на себя берете его функцию. Вопрос, вот еще вот такой вот вопросом подсказочка. Спросите, чего он хочет от жизни. Просто сказать, там, дорогой милый, а что ты хочешь от жизни? Как ты видишь, например, что там... Принципе, я... Хорошо, что еще? ну, ну построила тело и что все теперь блин, сфоткало себя и все этого достаточно как как как он планирует э, за счет этого тела э, обеспечить его семью вот, если он там будет там модель или тренером то неплохо как бы хорошо ну, как он видит жизнь там, через год через пять лет Ну незачем не семья ну все как бы ну не, не зачем с ним тратить время Ну хочешь семью я иду с тобой в ресторан. Не хочешь семью? Идет какая-то другая с тобой в ресторан, ну, которая другие цели.